Сегодня мы вещаем без освещения, как говорится, война войной, а прямой эфир по расписанию. Если вы с нами, дайте мне обратную связь, как меня видно и как меня слышно, очень интересует. Ну, видно, понятно, что так себе, за спиной у меня темнота, а интересует вопрос звука. Сегодня, так как мы в военных условиях, буквально, в буквальном смысле, неожиданно, неожиданно, полчаса назад отключилось электричество, и я думал, проводить стрим или не проводить, и все-таки решил проводить, потому что многие из вас его ждут. Поставьте лайк этой трансляции. Необычно вести с телефона, кстати, прям очень необычно. Прям не знаю, как пристроиться сейчас. Привет, привет, привет. Дайте обратную связь. Как у нас со звуком? Сегодня поотвечаю на ваши вопросы. Было у меня подготовлен прямой эфир про типы личностей, но для этого мне нужен свет и нужен флипчарт, чтобы вам красиво все доступно объяснить и рассказать. Ну, поэтому сегодня будем вот в таком режиме вопросов и ответов поотвечаю на те вопросы, которые были в чате, если вспомню. А если не вспомню, можете их написать прямо здесь в чате сегодняшнего стрима. Вещаю без света, с мобильного телефона, один мобильный подсвечивает меня, а второй мобильный снимает. Так что дайте обратную связь как со звуком, этот вопрос очень интересует сейчас меня больше всего. Не забывайте поддерживать трансляцию лайком. И мы сегодня пообщаемся в свободном формате. Кстати, вот интересный момент, как ты принимаешь решение, что делать и что не делать. Вот можно же было бы отказаться, перенести, а я решил, что для меня это вызов и что стримы должны выходить по расписанию. Как вы знаете, у нас в четверг в 20 вот сегодня немного не успел. До 20.30. Ребят, напишите в чате. Хотя, может, я не вижу чат. Ребят, напишите в чате, есть ли звук. Есть ли звук и как вы меня слышите. Что такое ощущение, что я вещаю в тишину. Хотя зрители у нас есть. Ребят, напишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, есть ли звук. Так, здравствуйте, Юрий. Очень приятно, что вы появились в эфире. Звук есть. Слышно отлично. Отлично. Надежда, по-моему, вас Надежда зовут. Я плохо запоминаю по никнеймам. Так, хэппи. Есть, есть звук. Отлично, отлично. Значит, мы сегодня в таких экстремальных условиях все-таки не зря выбрались в этот прямой эфир. Будем вещать, астрологика отлично, привет-привет-привет. Сейчас, прошу прощения за а, вот эти мои настройки прямого эфира. Потому что знаете, когда все у тебя подготовлено определенным образом, ты уже привык, выход из зоны комфорта, так сказать, приходится работать без электричества. Powerbank заряжает телефон, Powerbank заряжает второй телефон, который светит и мы в таком веселом режиме. Поставьте лайк трансляции, поотвечаю сегодня на ваши вопросы, так как э, то, что было запланировано без света, без электричества, к сожалению, сделать практически невозможно. Вот. мне нужен флипчарт, мне нужно, чтобы была нормальная камера, мне нужно, чтобы был нормальный свет, а сегодня пообщаемся. На... Поотвечаю на те вопросы, которые были написаны в чате и поотвечаю на те вопросы, которые вы будете писать здесь, в чате прямой трансляции. Поэтому, если у вас есть вопрос, можете его задать. Так, хорошо, ну по памяти, сегодня в чате у нас был вопрос, что будет, если встретятся два НЛПера и, ну, Ответ очень простой, то же самое, что встретятся два обычных человека, они либо мило пообщаются, договорятся о чем-то, либо они не договорятся о чем-то. Тут же вопрос э, не в том, что человек НЛП или не НЛП. Иногда, когда встречаются два НЛП, они женятся. Вот э, моя супруга тоже НЛП, мы с ней познакомились на курсах НЛП. Вот что бывает, если встретиться два нл Бывают дети, получаются. Мне кажется, вопрос такой на самом деле... Ну, вопрос ради вопроса. На мой взгляд, это такая история. Ребята, напишите, пожалуйста, в чате, какие у вас есть вопросы. Я помню, не помню, кто задавал этот вопрос. Что делать, если очень много целей, если очень много амбиций, что делать, если... Есть 10 направлений деятельности, и хочется всем заниматься, но одновременно получается, что десятью разными направлениями заниматься достаточно сложно. Но на самом деле, я там уже давал в чате ответ на этот вопрос, как быстро подавить агрессию с помощью НЛП. Напишите, пожалуйста, вот по поводу этого вопроса, чью агрессию, свою агрессию, либо агрессию другого человека потому что два ответа будут совершенно разные поясните пожалуйста так вот продолжая пока вы пишете продолжая отвечать на вопрос как делать как сделать так чтобы а, свою агрессию хорошо свою агрессию о, ее не нужно подавлять потому что любая агрессия подавленная подавленные эмоции и все что с этим связано это знаете как есть в некоторых семьях запрет на эмоции я кстати думаю на эту тему видео снять ну, сейчас немного об этом поговорим когда вы запрещаете себе выпускать эмоции тогда у вас ну, что такое эмоция эмоция это реакция да реакция вашего организма на какие-то внешние факторы и когда вы пытаетесь эту эмоцию удержать подавить у вас бывают отголоски в теле не самые хорошие ну допустим самая классическая там, эмоция обида да? как правило люди которые подавляют вот это вот чувство они проглатывают они страдают всевозможными заболеваниями в горле там ангины, танзелиты и все такое. Это вот кто занимается психосоматикой, они подтвердят мои слова. А, если говорить про агрессию, то я считаю, мое субъективное мнение, что не нужно ее подавлять, нужно найти мирный выход этой агрессии, этой злости. Потому что если будете подавлять, это вылезет у вас каким-то... Ну, скажем так, не самым лучшим образом в виде здоровья. А какие могут быть способы? Ну, знаете, тут э, по поводу НЛП. Ну, те же техники якорения, когда ты можешь быстро погасить какую-то свою реакцию и когда ты можешь э, сделать сам себе, допустим, коллапс якорей, либо если ты, у тебя есть ресурсный якорь какой-то, ты можешь быстро переключать. Но обязательно потом давать где-то выход этой всей истории, например, в тренажерном зале пойти на бокс не знаю может быть вы слышали видели есть такие комнаты сброса стресса где можно просто что-то разломать разрушить сокрушить таким образом люди агрессию выплескивают почему нужно это делать это нужно делать потому что если этого не делать, то оно работает как аккумулятор. То есть вот эта агрессия, она накапливается. Она накапливается, и потом она в самый неожиданный момент выйдет. Как говорится, допекли, довели, да? довели до сумасшествия человека. Вот тем самым, когда вы себе подавляете агрессию в себе, вы тем самым делаете себе медвежью услугу, потому что чем больше, ведь что такое, когда у вас есть агрессия, когда у вас есть какая-то эмоция э, и вы о ней не заявляете тому человеку, с которым вы общаетесь, вы ее как бы проглатываете внешне, делаете вид, что все хорошо, но это же у вас внутри все кипит и когда в, в какой-то конкретный момент это все закипит, то уже получится совершенно другая история, что вы можете взорваться из-за какой-то мелочи вообще, которая может не относиться к контексту вашей коммуникации. И, и это нехорошо. Надеюсь, ответил на вопрос. Напишите, ответил ли я на этот вопрос. Потому что как таковых инструментов, ну, все инструменты связаны с якорями, с икорением, <кхе> И вся вот эта вот история вся вот эта вот история, она про это. То есть уметь переключить свое состояние. Понимаете, тут не будет какого-то конкретного ответа. Вы должны для себя найти вот этот способ самостоятельно. Кому-то подходит, не знаю, пойти прокричаться, проораться. Кто-то там, не знаю, если железная дорога рядом, идет на поезда, кричит. Просто потому что нужно вот выпустить вот эту всю историю. Вот эти вот все эмоции. Кто-то идет на бокс, кто-то, не знаю, идет просто в лес, там, не знаю, дрова рубит и так далее. Хорошо, очень рад, что вы получили ответ на свой вопрос. Можете задать вопрос еще. Я пока продолжу отвечать на тот вопрос, когда кто-то из участников нашего чата секретного НЛП-чата задал вопрос: вот если 10 дел, если 10 направлений деятельности, что же лучше выбрать? Я рекомендую, вы возьмите, я там в чате уже давал рекомендацию, вы можете вот что сделать. Возьмите 10 листов бумаги, вот прям 10 листов бумаги. Вверху каждого листа бумаги напишите свою деятельность. А потом уже на листах, ну, на основном пространстве листа напишите, плюсы и минусы того что я занимаюсь этими вещами и поработайте в пространстве поработайте в пространстве разложите эти листы бумаги в комнате на полу перед собой понаблюдайте за ними поосознавайте и поверьте мне вот это вот простое упражнение с листами бумаги она очень хорошо наводит порядок в голове и начинает давать интересные результаты что ты начинаешь понимать, как одну деятельность скрестить с другой, как одну деятельность увязать с другой, как одну деятельность, а может быть, есть какая-то деятельность, которая не такая уж и ценная, не такая уж и важная, от которой вообще можно отказаться. Вот в этом случае, если вы хотите самостоятельно с собой поработать, вот это упражнение вам будет в довесок к тому, что я написал в чате. Пользуйтесь. Так... А как можно отстраниться от агрессии другого человека, направленную на меня? Вот это тоже хороший вопрос. Вот смотрите. Ну, я не совсем знаю ваш контекст. Давайте возьмем классический пример, что кто-то на вас, допустим, кричит. Кто-то кричит на вас. В НЛП, основа основ НЛП это умение создавать рапорт и доверительные отношения. Да, бессознательное доверие. И скорее всего, если кто-то на вас кричит, то у вас с этим человеком нету бессознательного доверия. И вам хочется, вам хочется от этого человека отстраниться и скорее всего вы от него действительно отстранены. Но так как вы от этого человека отстранены, он как бы видит, что вы полностью другая, вы полностью другой человек, не похожий на него. И тогда э, эта агрессия может возрастать, потому что нету бессознательного доверия. Сейчас поясню, что можно делать. Друзья, я смотрю, нас становится больше, поддержите, пожалуйста, нашу экстремальную трансляцию лайком. Это будет очень полезно, если ее начнут видеть больше людей. И вот, продолжая отвечать на ваш вопрос. Если вы начнете использовать... Спасибо за лайки, друзья. Буду рад, если их будет становиться больше. В прошлый раз мы поставили рекорд 26 лайков. Интересно, на этом стриме мы сможем перебить этот рекорд? в этом экстремальном стриме, в котором я просто, просто на коленке его веду, хорошо. И вот продолжаю отвечать на ваш вопрос про бессознательное доверие. Вы можете использовать э, техники подстройки, поза, жесты, голос, дыхание. И очень здесь важна подстройка по ценностям, потому что, скорее всего, когда идет конфликт, конфликт, как правило, возникает на уровне ценностей, когда э, один человек говорит другому, что ты не окей, что ты не хороший человек, что то, что ты любишь, то, что ты делаешь, это не окей, мне это не нравится. Ну, это нормальная практика да, любого человека. Но одновременно вы можете поисследовать того человека, который ведет себя в отношении вас агрессивно, и можете поискать способы, каким образом вы можете создать вот этот рапорт. Банальный пример, вот честно могу сказать, что очень часто в, в конфликтах, таких ситуативных конфликтах, кто-то кому-то на ногу наступил, кто-то на кого-то не так посмотрел, кто-то что-то не так сделал, очень хорошо работает подстройка по голосу, когда вы не агрессивно, но подстраиваетесь по голосу. То есть вы не, не используете какие-то слова, которые там унижающие ну и так далее и так далее и так далее но вы просто резко начинаете говорить очень громко э, с той же громкостью как говорит э, оппонент и о чудо случается он начинает вас замечать то есть когда вы начинаете просто говорить громко но без агрессии то есть у вас уже начинается вот эта подстройка на уровне бессознательного и таким образом он начинает вас замечать и он понимает что о этот человек тоже может говорить громко и может быть мне послушать что он говорит и он как правило успокаивается вот это очень важный навык я на тренингах его на него кстати обязательно трачу очень много времени чтобы человек чтобы люди ребят которые учатся чтобы они могли подстроить прокачать вот эту голосовую подстройку потому что на мой взгляд это прям очень самый крутой навык ребят кто к нам присоединяется поддержите трансляцию лайком это очень важно для меня и для тех кто еще ее пока не видит. Чем больше будет лайков, тем больше будет людей присоединяться к нашему НЛП эфиру нестандартному сегодня в полной темноте. Так вот, <смех> продолжая, продолжая, о том говорить, что вот эта подстройка, подстройка по голосу, она просто феерически работает. Ну и, конечно, очень важно уметь входить во вторую позицию и понимать, а какие ценности и что он защищает, да? То есть какое есть позитивное намерение в той агрессии, какое есть позитивное намерение в том, что человек пытается вам донести. Если вы это позитивное намерение сможете распознать, понять, что он защищает, какую ценность он защищает, что он, какую идею он продвигает, и вы сможете об этом поговорить, тогда агрессия спадет автоматом. Человек агрессирует и Делает всевозможные нападки лишь только потому, что его никто не может услышать. И если вы станете таким человеком, который его услышал, если вы станете таким человеком, который его понял, то вы можете еще станете и лучшими друзьями, и такое очень часто случается. Ребята, у нас сегодня экстремальный стрим. Я сижу в темноте, вещаю из своей студии, но без электричества. Поэтому поддержите трансляцию лайком. Я сегодня отвечаю на ваши вопросы. И не пугайтесь, что вы видите в темном экране только мое лицо. Но, к сожалению, больше вам показать не могу. Поэтому поддерживайте трансляцию лайком. Буду отвечать на ваши вопросы, связанные с нейролингвистическим программированием. Можете задать вопрос еще. Надежда, я надеюсь, я ответил. На ваш вопрос и вы из этого э, всего попробуйте что-то сделать и у вас обязательно получится то есть подстройка к агрессивному человеку по всем параметрам тоже очень хорошо э, работает потому что когда мы подстраиваемся мы можем вести а когда мы можем вести мы можем его ну, что такое введение в НЛП, да? это когда, мы, когда у нас есть рапорт, бессознательное доверие, и мы изменяем свое поведение, и вслед за нами человек тоже изменяет свое поведение. Даже банально, если вы просто начнете подстраиваться по голосу и какое-то время громко с ним поговорите, но без агрессии, и потом потихоньку начнете снижать свой голос, то, скорее всего, он тоже начнет успокаиваться и тоже будет э, следовать за вами. Это прям очень важный навык, Прям на первом блоке мы его прокачиваем. Да, я поняла, что мне нужно будет очень много тренироваться, чтобы это получилось. Да, вот, Надя, действительно, ну, как говорится, все гениальное просто, но чаще всего это все просто как бы в теории, потому что в теории все понятно, а как на практике, мы же всегда, мы же такие хитрые люди, да, мы всегда бегаем, по этому миру ищем какой-то волшебной таблетки, ищем какого-то волшебного способа, ищем какого-то универсального средства. А их просто в природе не существует. И вот чем с большим количеством людей вы, Надя, будете практиковать такую, такую подстройку, тем лучше у вас это будет получаться. И круче всего будет, если вы натренируете это до такой степени, что сможете это использовать бессознательно. То есть уже без какого-то сознательного своего участия потому что когда мы сознательно это делаем вот сознательно где можно тренироваться вот в этих голосовых подстройках очень рекомендую тренироваться просто по телефону с кем бы вы ни общались просто подстраивайтесь под голос собеседника громче делайте тише делайте темп речи играет роль говорите быстрее говорите медленнее подстраивайтесь так чтобы вы стали максимально похожим похожим на этого человека и тогда все у вас будет получаться хорошо ребят можете задавать вопросы сегодня вот при свечах отвечаю на все ваши вопросы которые связаны с нейролингвистическим программированием мне очень неудобно светит лампочка в глаз поэтому я вот так буду поворачиваться будете видеть половину моего лица Можете обязательно поддержать нашу трансляцию лайком, пусть даже трансляция такая необычная. Мне все равно это очень важно. И этот стрим мы оставим на этом канале, как символ того, что дорогу осилит идущий. Даже несмотря на то, что нет электричества, все равно можно провести стрим. И это говорит о том, что когда вы добиваетесь своей цели когда вы добиваетесь свои цели, у вас встречается очень много препятствий. Встречается много препятствий, и в каждый момент времени вы делаете выбор, отложить срок достижения своей цели, либо попробовать нырнуть в неизвестное. Вот я сегодня ныряю в неизвестное, проводя вам прямой эфир с телефона в темноте, в полном каком-то непривычном формате. Ребят, я вижу, нас становится больше, поддержите прямой эфир лайком потому что мне это важно дайте обратную связь все ли хорошо с трансляцией потому что к сожалению с телефона я не могу это контролировать вау только прослушала вашу первую главу и тут прямой эфир прямой эфир все не так просто ну смотрите мария у нас э, есть расписание на канале Которое я стараюсь выполнять. Каждый четверг в 20.30, иногда чуть позже. Вот сегодня, в 20.48, мы, наверное, начали из-за того, что у меня нет электричества. В каждый четверг в 20.30 у нас прямой эфир на канале. А, мы, я либо отвечаю на вопросы, которые накопились за неделю. Вопросы можете оставлять и в комментариях, можете добавляться в наш секретный чат там задавать вопросы, либо я просто готовлю какую-то тему, связанную с нейролингвистическим программированием, эмоциональным интеллектом, достижением целей, психологии и рассказываю об этом. То есть стримы у нас каждый четверг. По вторникам у нас выходит видео со смыслом, утренняя раскачка называется, там есть вопросы на подумать. А по воскресеньям, либо по субботам, в один из дней у нас выходит еще дополнительный видеоролик в записи связанный с нейролингвистическим программированием или психологии кстати кто смотрел поделитесь кто смотрел мастер-класс я в прошлое, в прошлое воскресенье выложил мастер-класс с психологами кто смотрел поделитесь мыслями понравилось не понравилось стало ли больше ясности как делать технику коллапс и кореи? Стало ли больше ясности, как делать технику взмах? Потому что все-таки демонстрация всегда важна. И пока вы пишете, поддержите эту трансляцию обязательно лайком, потому что для меня это очень важно. Я, видите, в таком нестандартном сегодня виде перед вами присутствую. Черный фон и... Видно только лишь мое лицо. Ребят, спасибо за лайки. Давайте сегодня побьем рекорд. Давайте сегодня побьем рекорд по лайкам в таком необычном прямом эфире. Жду ваших вопросов. Можете задавать любые вопросы, связанные с нейролингвистическим программированием. Я постараюсь, насколько это возможно, дать развернутый ответ вам. Как я выгляжу вообще в такой темноте? Нравится вам? Давайте об этом поговорим. Ребят, спасибо, что вы с нами. Так, какие у нас еще сегодня были вопросы в чате? Фух, такие вопросы, которые не требуют долгого объяснения, чтобы ответить. Сейчас вспомню. Я не могу чат посмотреть. У меня стрим с телефона идет, поэтому или стрим сорвется, или я посмотрю вопросы в чате. Если у нас есть люди, которые участвуют в нашем чатике, можете, можете продублировать ваши вопросы, постараюсь ответить. Так, что-то у нас никто сегодня вопросов не задает. Вы уже наелись, что ли? Может, чаще начать ролики выпускать? Или реже? Как вам хватает вообще контента? Дайте такую обратную связь. Мне непонятно просто, если с телефона задержка. Наверное, стандартная ютубовская задержка есть. А может быть и нет. Необычный этот опыт для меня. Так. Как можно с помощью НЛП перестать быть перфекционистом? чтобы перестать быть перфекционистом нужно знаете есть такая теория маленьких шагов когда мы застряли в каком-то э, паттерне поведения мы его резко изменить не можем потому что мы уже ну вот привыкли мы привыкли так действовать уже много-много лет а если вы понимаете, что вы перфекционист, то очень важно давать себе возможность быть несовершенным. Потому что, как правило, перфекционисты ⁇ это люди, которые постоянно стремятся доказать какую-то свою идеальность, доказать какую-то свою совершенность или совершенство. Ну, я не говорю сейчас конкретно про вас, а говорю вообще в целом про людей, да, которые страдают перфекционизмом. И тут вот какая история. Хотя, может быть, человек сам по себе ничего не доказывает, вроде как он думает, что он не, не доказывает ничего о себе, да, собой. А на самом деле через свою деятельность он пытается компенсировать какие-то вещи, которые у него не разрешены я, я так выражусь и здесь очень важное осознание очень важное осознание просто понять признать что вот я не идеален я не идеален и я могу делать не идеальные вещи это первое первый шаг дальше нужно учиться этому дел это делать как это учиться делать? Постараться не страдать перфекционизмом на каких-то не особо важных для вас вещах. Ну, например, не знаю, в чем вы перфекционист? Если вы в работе перфекционист, то очень хорошо поможет посмотреть на результаты работы других. Сейчас поясню пример. Возможно, мой пример станет для вас метафорой. Я когда-то, давно, очень много лет назад и очень много занимался кузовным ремонтом автомобилей и покраской. Вот этими ручками красил машины. И я очень ну, стремился делать все качественно. Ну Вот прям очень был такой завернутый на супер качестве. И... Как вы понимаете, в любой деятельности, в любом труде есть какой-то предел, да, за который ты не выйдешь, да, какая-то сумма, которую платят, и больше ее не платят, какой бы ты идеальный не был, какой бы ты супер-гениальный не был. И когда я словил себя на том, что, словил себя на том, что я делаю много работы, делаю ее супер качественно, супер идеально, супер скурпулезно. И трачу на это, как правило, больше времени, сильно больше времени, чем на это тратят на остальные. И я посмотрел на работу других ребят, которые берут, ну, скажем так, ту же сумму, они ее делают, эту работу, не столь качественно, но за те же деньги. И для меня было осознание вот какое. Что эти люди тратят меньше времени на работу. И, соответственно, в один промежуток времени они могут сделать больше работы, за которую они получают больше денег. А я в силу своего перфекционизма делаю очень качественно очень скрупулезно но получаю меньше денег потому что потому что я трачу на это больше времени и вот какая история получается и самое интересное что когда ты смотришь еще со второй позиции с позиции клиента вот с позиции моего заказчика те мелкие детали те мелкие шероховатости недочеты которые вижу я как эксперт в своей области да я экспертом был в области покраски автомобиля клиент их не видит и получается что те люди которые делали откровенно хуже в качестве чем я они получали те же деньги не потому что они делали хуже а потому что клиент по большому счету не видит разницы и для меня это было большим открытием тогда что в принципе мой перфекционизм он не делает меня лучше я больше устаю, больше, работ, больше работаю и меньше зарабатываю, и это проблема. И тогда я начал разрешать себе немножко ускорять эти, этот процесс. И я стал делать несколько хуже, ну, для себя, для своего, для, для своего понимания хуже, но клиент этого не видит. И я надеюсь, что, Надя, вам моя история будет хорошей метафорой. Ребят, я вижу, что у нас становится больше. Еще раз прошу поддержать трансляцию лайком. У нас сегодня супер необычный стрим, потому что мы вещаем в, в темноте, и вы видите только мое лицо. Поэтому буду очень рад, если вы поддержите эту трансляцию. В прошлый раз на стриме мы поставили рекорд 26 лайков за прямой эфир. Я надеюсь, что сегодня мы поставим больше лайков. Надя, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, поэтому здесь работает теория, вот этих маленьких шагов и нужно начинать разрешать себе делать какие-то вещи несовершенно вот не идеально и тогда у вас разовьется навык потому что перфекционизм он зачастую очень часто э, стопорит вот что он стопорит ребят спасибо за лайки вижу ваши лайки он стопорит что он стопорит в принципе прогресс да знаете есть в в IT-индустрии есть такое понятие, которое называется «сырой продукт». Что это значит? То это значит, что разработчики придумывают какой-то сервис, какую-то программу, приложение, продукт, сайт, еще что-то. И они его запускают в рынок недоделанным, чтобы посмотреть, каким рынок примет этот продукт. Как отреагирует рынок, как отреагируют пользователи и что из этого можно будет сделать. И получается вот какая история, что когда на рынок отправляют незаконченный продукт, не идеальный, да, не отточенный со всеми его гранями и возможностями, то аудитория начинает этот продукт как бы сама оттачивать, дотачивать за счет обратной связи. И так создавались все великие стартапы в области айти в том числе тот же youtube он сначала был совершенно другой потом благодаря нам авторам, благодаря вам нашим дорогим э, зрителям он начал трансформироваться и сейчас он такой какой он есть сейчас и этот процесс постоянно идет тот же google он тоже делает все по этой схеме то есть он забрасывает на рынок сырой продукт сделанный на 50 процентов на 60 на 80 до да? правила пары это может быть знаете да. 80 процентов действий дают 20 процентов результата и 20 процентов действий дают 80 процентов результата так вот здесь это тоже очень сильно работает то есть ты ты даешь в свет что-то недоделанное, а потом в процессе если там ошибки какие-то огрехи они супер критичны то ты их доделываешь а если они не супер критичны это значит что твой потребитель ну и я сейчас говорю не про маркетинг и про продажи я говорю что даже этом можно применить вообще в любом контексте в контексте любого любой сферы жизни человека и ты можешь просто что-то пробовать делать но чуть-чуть не до конца тем самым высвобождая себе время и энергию но это не значит что надо там стать неряшливым не значит что нужно там все забросить там и перестать что-то делать потому что обычно у тех людей которые страдают перфекционизмом у них есть две крайности либо они делают все супер идеально доводя до полного совершенства которое, кстати на самом деле могут не оценить и чаще всего не оценивают и могут даже не обратить внимание на это или вторая крайность у перфекциониста вот какая а я вообще тогда ничего не буду делать и вот это а я вообще тогда ничего не буду делать она тоже ну скажем так детская вот история если я не могу сделать идеально значит я не буду делать вовсе и это ну, скажем так детская позиция и здесь нужно поработать насчет э -э своего скажем так состояния состояние взрослый Надя, надеюсь ответил и есть понимание куда двигаться так, можно ли с помощью НЛП стереть память? Точнее, некоторые ситуации из жизни, о которых хочется забыть. Психологические травмы. Мария, у меня прям есть видеоролик, который я так и назвал. Стереть, как там что-то, стереть воспоминания. Но на самом деле, вы не обольщайтесь, вы не мож... стереть память невозможно. Ну, только хирургическим путем, там удаляя отдельные участки мозга таким образом можно стереть там какую-то часть памяти но и то это не гарантированно поэтому э, чем вообще занимается нлп и психолог, э, в частности нлп и психология вы можете изменить отношение к ситуации что она настолько станет для вас не актуально настолько станет для вас незначимое, незначимая что вам будет неинтересно тратить время на то, чтобы эту ситуацию в своей жизни усолить Это касается и травмирующих ситуаций, связанных с насилием. Очень обязательно, если было какое-то насилие, если было просто как... Какие-то любые там травмы, обиды, испуги и так далее, поработайте с психологом, с психотерапевтом, и вам поможет. И здесь не обязательно выбирать направление НЛП. НЛП с этим тоже работает. Но самостоятельно вы это сделать не сможете. Почему? Потому что вам нужен человек, который вас в это, через этот путь проведет. Потому что самостоятельно, если у вас есть какие-то цепляющие вот эти вот вещи, вот эти цепляющие моменты, вы тогда можете себе сделать несколько хуже, потому что вы будете в очередной раз погружаться в эту ситуацию, и у вас не будет поддержки. Ну, скажем так, это не, не лучший путь. Вот с психологическими травмами ра рекомендую работать в паре с психологом. А можно как-нибудь влюбиться? Можно, конечно. С днем шуток. есть, с днем шуток. Супер, поздравляю. Кстати, наверное, это какая-то чья-то шутка. На 1 апреля отключить нам электричество, чтобы у нас был стрим в темноте вот надо было притвориться что я в честь дня шуток специально в темноте веду короче не нужно так сильно париться если это не принесет большого результата возможно как научиться шутить смотрите комиков смотрите э, тех людей которые вам нравятся как шутят и моделируйте пробуйте делать так же как они и у вас начнет получаться и э, самое главное вот в шутках как научиться шутить самое главное это получать обратную связь то есть не шутить в стенку не шутить в телефон не шутить в стол а, вот смотрите все стендап комики они прокатывают свой материал что это значит они выходят на аудиторию и какие-то шутки заходят какие-то шутки не заходят они отметают те шутки которые не заходят и оставляют те шутки, которые заходят. А потом уже из этих проверенных шуток они делают -нибудь какой нибудь стендап-шоу, либо какой-нибудь концерт. И таким образом получается хороший, насыщенный материал. Посмотрите канал Славы Комиссаренко. Там очень много есть таких... Слава Комиссаренко, кстати, наш земляк, белорус. Там есть очень много таких обратных сторон медали, да, вообще юмора о которых очень полезно узнать всем остальным, потому что это кажется, что человек вот шутит, у него прям талант и все такое. А на самом деле за этим стоит очень много труда. Спасибо за ваши ответы насчет двух крайностей перфекционизма. Это прямо не в профи в глаз. Ну, будьте здоровы. мы Надя, как говорится, профессионализм его не пропьешь, да? Особенно, если его нет. А если он есть, то его тоже тем более не пропьешь. Алекс Таров, всем привет, привет, большое спасибо за ответ, отлично. Короче, гештальт вам в помощь. Ну, не обязательно гештальт, любое направление, можно и с НЛП с этим поработать, но я просто не вижу смысла, и даже здесь больше опасность, когда человек пытается какие-то серьезные вещи, там травматические, проработать самостоятельно. Это растянуто во времени и не очень эффективно. Поэтому здесь вот такая вот история. Ребят, поддержите нашу трансляцию с лайками. В прошлый раз мы набрали 26 лайков. Надеюсь, что сегодня мы сможем перебить этот рекорд. Даже в таких необычных условиях, где вы видите только мою голову. Видел какой-то вопрос, у нас возник сейчас. Смочу горло. очень всем приветик приветик ребят поддерживайте лайками трансляцию мне это очень важно чтобы трансляции продвигались хорошо что сильнее в плане помощи Гештальт или нлп или все это тоже ситуативно смотрите и гештальт силен и нлп сильно э -э зависит во первых от специалиста который с вами работает от личности специалиста и зависит это еще от лично э, самого клиента. Есть люди, которым может гештальт вообще не помочь, а вот НЛП им сделает прорыв. И наоборот может быть, что гештальт очень хорошо поможет, а НЛП вообще покажется детским лепетом. Это очень ситуативно, и я сторонник того, чтобы психолог, с которым вы работаете, обладал несколькими направлениями. Несколькими направлениями. И чтобы он в процессе мог подобрать оптимальный для вас инструментарий, техник, инструментов и помощи. Да? Потому что есть очень много особенностей личностных. Ребят, спасибо за лайки. Если вы еще лайк не подставили, поставьте лайк этой трансляции. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь на канал. И будем продолжать наш прямой эфир. Так вот, касаемо... касаемо что лучше гештальт или науки, ничто не лучше и ничто не хуже. И учитывая наши, учитывая наши личностные особенности, получается, чем лучше специалист, который с вами работает, будет вас понимать, чем больше вы ему будете доверять, тем быстрее будет э, проходить проработка. А какая это будет технология? Гишталь терапия, когнитивно-поведенческая, НЛП, может быть даже коучинг. Это все уже вторично на самом деле. Может, арт-терапия вам подойдет, я же не знаю. Тут надо, вы понимаете, во-первых, нужно найти своего психолога. Во-вторых, нужно найти э вместе уже со своим психологом свою модель терапии, которая будет эффективна именно для вас. Ну, я вот так скажу. Сначала находишь человека, которому ты доверяешь, которому у тебя есть эмпатия. Или как вы, мы в НЛП говорим, с которым у тебя есть рапорт. А дальше ты уже с этим человеком подбираешь инструменты. Так, всем приветик, приветик. Да вообще, ребят, мы против экологии. Все за боевое. Ну смотрите, смотрите. А я вот наоборот за экологичное. Те люди, которые пытаются изучить, бегают по интернету в поисках боевого НЛП, на мой взгляд, это люди э, с какой-то травмой, они не ищут э, прям инструмент, как сделать так, чтобы меня, допустим, это не парило. Да? Человек чего-то боится и ищет инструменты в виде боевого НЛП, как уничтожить другого. Я лично против такого подхода, я за то, чтобы человек... Сначала изучил досконально себя, понял свои сильные и слабые стороны, а потом уже начал изучать технологии влияния на других. Потому что есть люди, которые ну, так сильно травмированы, что они пытаются защититься с помощью боевого НЛП. И, как правило, это выходит у них очень, скажем так, нелепо. Смотрится, выглядит очень наивно. Люди, всего-навсего инструменты. Ну, не знаю. Не знаю. Для меня каждый человек это интересная книга. Так, добрый вечер, Наталья. Наталья, добрый вечер. Ребята, те, кто подтягивается на стрим, поддержите, пожалуйста, эту прямую трансляцию лайком. Для вас это всего лишь один клик. Я надеюсь, что у вас в пальцах хватает сил, чтобы нажать на сенсорном экране лайк. И... Ну, ребята, кстати, мне кажется, в Ютубе через мобильное приложение задержка меньше. Я прошу про лайки, ребята сразу ставят. Спасибо за лайки, большое. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Расписание у нас такое. Чет по четвергам в 20.30 у нас прямая трансляция на тему NLP, как правило. Даем какие-то техники, либо отвечаю на вопросы. Сегодня у нас экстремальный первоапрельский стрим в темноте Н никогда не думал что такое может произойти но такое бывает и на прошлом стриме мы набрали 26 лайков а на этом уже 19 ребят спасибо большое за поддержку уже 20 интересно кто сегодня поставит 26 лайк давайте сегодня сделаем 30 буду продолжать отвечать на ваши вопросы так, Слава Коммерсаренко, не знаю, обязательно посмотрю. Спасибо за полезную информацию. Посмотрите, он сам комик, и он сейчас ведет подкасты, куда он приглашает комиков. И они там не шутят, не развлекаются, а они там на самом деле поднимают такие вот прям очень интересные темы. И вы можете посмотреть на практически всех известных и трендовых стендап-комиков как на людей. Потому что у них, кроме их юмора, есть еще очень много интересных особенностей, свои страхи, свои проблемы. Очень крутой канал он завел и берет такие, э, делает подкасты с комиками. Прям очень интересно, прям очень рекомендую. Хорошо, есть какие-нибудь кни книги по боевому? Есть книги по боевому? Э Михаил Пелихаты, Евгений Спирица. Книги этих авторов, они в основном про боевое. Причем есть у Спирицы, по-моему, есть даже аудиокниги в неплохой озвучке. На, в приложении Storytel даже есть. Есть еще приложение MyBook. Это те приложения, которыми я пользуюсь. Только не Пелехатый. Ну тогда, <laughs> смотрите, как вас зовут? Киятака. Знаете... У меня был такой преподаватель, еще когда я учился в училище, который объяснял, объяснял, объяснял предмет, а когда ты ему говоришь, он спрашивает, тебе понятно? И ты ему говоришь, ну вот, вот это непонятно, поясните, пожалуйста. И он по-другому начинает объяснять, старается, объясняет, объясняет, объясняет. Ну что, теперь понятно? Нет, непонятно. Потом он. Ну, второй раз объясняет потом он третий раз объясняет и если он, <laughs> если ты с третьего раза не понял то он тогда остановился в такую позу и говорил тогда застрелись <laughs> интересно интересно вспомнить вот эти вот годы почему я вспомнил вот эту историю говоря вы пишете по боевому нлп только не пелихаты, ну друзья Смотрите, боевое НЛП это изобретение Пелихатова. это он его придумал. Это точнее он просто начал использовать и изучать паттерны, которые можно использовать с целью вербовки, с целью разрушения личности, с целью подчинения себе людей. С целью там, победы на переговорах, с целью инфи инфицировать человека чувством вины и стыда. Это все его история. Поэтому, ну, вы вряд ли. Я вряд ли буду писать книгу по боевому НЛП, потому что это вообще не моя тема и не мое изобретение. Я эти вещи изучаю, я эти вещи знаю и понимаю. Но я его не преподаю. Вот на моем канале такого нету. Не потому что. Я что-то не умею, а потому что, ну, вот по ценностям мне это не нравится. Я больше за созидательные вещи, не разрушающие, а такие, которые помогают созидать. Ну, по большому счету, что сделал Пелихатты. Он перевел модель фокусов языка Дилтса в контекст переговоров и как с помощью фокусов языка можно инфицировать людей всевозможными вирусами скажем так психологическими и это хорошо работает но дело в том что много людей так или иначе бессознательно уже используют эти паттерны и им бы лучше полечиться на самом деле ну вот так не хочу ничего говорить плохого про михаила но и ничего хорошего тоже не скажу есть такой автор он известен на рынке и просто вот нужно это знать и понимать кстати, его книги, вот у меня есть пару книжек. Ну, я вообще скупаю по НЛП все, что есть. И видите, сами, сам тоже книгу пишу. Его книги, в частности, мастерский курс, и там есть у него такая маленькая книжонка боевой НЛП. Они достаточно неплохо структурированы. Вот в плане понимания фокусов языка, к примеру, в плане понимания курса мастера НЛП, вполне себе окей. Поэтому, ребят, ну тут же понимаете, кому-то нравится Юрий Пузыревский, кому-то нравится Пелехатый, кому-то нравится, я не знаю, Андрей Плигин, кому-то вообще Таня Мужицкая нравится. И тут как с выбором психотерапевта? Вы выбираете тех тренеров, тех, кого смотреть, у кого учиться, тот, кто вам импонирует. Если вам нравится Пелихаты, спириться, учитесь у них, если нравится Пузыревский, учитесь у пузыревского нравится мужицкая учитесь мужицкой ну и так далее ребят я смотрю что нас становится больше поддержите эту трансляцию лайком мы в прошлый раз набрали сделали рекорд на стриме 26 лайков давайте в этот раз побьем рекорд у вас сильные пальцы я верю что вы своими сильными пальцами можете дотянуться до этого лайка и сделать это усилие и Нажать эту кнопочку, для вас это ничего не значит, а для меня это очень важная вещь. В прошлом стриме мы сделали 26, давайте в этом стриме сделаем 30. Уже 25, кто поставит рекорд? Ребят, так, только не пили хаты. я прочитал его просто, жаль, конечно. А что вам жаль? Ну, Спирицу почитайте, он не называет это боевым инопии, но это его коллега, они вместе работали над этой концепцией, почему, почему бы и нет спирица интересный такой евгений интересный мужик так новое обновление на ютубе теперь можно заказать он онлайн мариванну что так ребят если вы будете рекламировать какой-то трэш то я вас очень быстро заблокирую я сегодня впервые познакомилась с вами Мария, я хочу задать вопрос, как вы давно этим занимаетесь? Ну, смотрите, я НЛП изучаю с 2008 года, изучаю, а преподаю с 2016. Ну, цифры, наверное, посчитайте сами. Ну вот такая вот история. Ну считайте, от, от какой даты вы хотите делать отчет. Если с 2008 года, то получается уже 13 лет. Если с 16, но ну, это опыт преподавания мой, именно как тренера. С 16 -го года, сколько, 5 лет. Ну вот такие цифры, если вам важны цифры. Ребят, давайте сделаем еще больше лайков на этом стриме. Я верю, что у вас сильные пальцы прям накачанные, и вы сможете дотянуться до этого пальца вверх, и мы побьем сегодня рекорд. В прошлом стриме было 26, давайте сделаем 30. Уже 26. Кто был 26 Давайте сделаем 30 лайков, это будет очень круто. Так, ладно, хорошо. Могу еще ответить на какие-то вопросы. Так. Поставил еще с планшета. Хорошо. Было бы еще круто, ребят, если бы вы назывались своими именами в ютюбе Так хочется обращаться по имени к человеку. Но киотка или как? Как начать практик? Не совсем понимаю вопрос. Начать практик чего? Как начать практиковать? Уточните, уточните, как начать практиковать или о чем этот вопрос. Ребят, сегодня просто первоапрельский какой-то нереально крутой стрим в темноте и вопрос Киотака. Киотака. Это что значит Киотака? Это женское имя какое-то или что это? Что такое Киотака? Объясните. Я, я не знаком с, с, с этим термином. Как начать делать упражнения по вашей первой главе? А вам нужно просто подумать, да, напишите, какие конкретно вы упражнения хотите начать, что у вас не получается. Я вам прямо сейчас сделаю, прямо сейчас попробую вам дать кейсы и примеры, как это можно начать применять. Надя, напишите. Можно вас попросить привести примеры использования разных убедителей в реальной жизни? Попросите, можно. Что значит реальные убедители? Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите, чтобы я продемонстрировал, как можно убедить человека? А можете создать... Что значит создать структуру НЛП? Ну вот, ребят, вот такие вопросы. Да, могу. Что, что значит структуру НЛП? Вот вы в голове, надо делать, наверное, видео, либо стрим по метамодели языка. Вот создать структуру НЛП. У вас в голове есть какое-то понимание о какой-то структуре. Ребят, спасибо за лайки, будет круто, если мы сегодня 30 лайков сделаем. У вас есть в голове понимание какой-то структуры, и вы хотите, чтобы я ее каким-то образом создал. Я не понимаю, о чем идет речь, вот честно. Что значит структуру НЛП? Есть структура курса NLP-практики, есть структура курса NLP-мастера. У всех э, тренеров она немного отличается, но в целом конва одинаковая. Поэтому задайте э, более конкретный, развернутый вопрос. Так, кто-то лайк забрал, кто украл лайк? Так, есть ли набор в группу или как попасть к вам на тренинге? У нас на YouTube-канале в шапке, если заходите с компьютера есть ссылка на регистрацию на тренинг у нас идет набор группы но он не ограничен датой когда мы наберем должное количество заявок я соберу вас всех проведу э, звонок мы определимся с датой и стартанем я сейчас не веду конкретного набора под определенную дату поэтому вы можете оставить заявку на сайте и под каждым моим видеороликом есть ссылка, где можно оставить заявку на NLP практик. Единственное, что пока под этим стримом нету, но под этим стримом тоже появится. И там вы сможете оставить заявку, у, вас будет, у меня будет ваш телефон контактный и e-mail, и мы вас найдем и сообщим, когда будет группа. Так. Я прослушала, а начать все никак не получается. Например, копировать позу и голос другого человека. Я все время боюсь, что собеседник заметит, что я его копирую и не решаюсь начать. Вот этим и хороши тренинги, потому что на тренингах мы как бы разрешаем друг другу, друг друга копировать, и это происходит вот в экологичной атмосфере. Так, Надя, первый способ – прийти на тренинг. Второй способ – добавиться к нам в NLP-чат. Мы будем делать мастерские по НЛП, где ребята ну вот именно практические вещи в зуме где мы будем друг друга видеть это про учебную среду дальше если говорить про вот начать копировать позу собеседник не заметит потому что вы и так уже это делаете это раз второе вы можете начать копировать не обязательно собеседника а просто потренироваться с теми людьми с которыми вы возможно даже не общаетесь ну допустим вы сидите где-нибудь в кафе или в ресторане и видите как кто-то занимает какую-то позу просто начните копировать того человека который даже не понимает что вы его копируете и самое интересное что вы даже начнете замечать если он находится где-то в периферии и видит вас хотя бы каким-то периферийным боковым зрением то обязательно э, произойдет такое, что вы начнете как-то синхронно копироваться. Ну там, вы зазеваете, он зазевает, вы смените позу, он сменит позу. Поэтому, если вы боитесь прям вот так напрямую копировать собеседника, с которым общаетесь, можете это делать в вот такой учебно тренировочной обстановке, э, чтобы человек не был вашим прямым контактом. Ребят, поддержите, я сейчас отвечу на все вопросы, поддержите этот прямой эфир лайками, э, поразминайте ваши пальчики поставьте лайк потому что лайк очень важен для продвижения этой прямой трансляции давайте сегодня сделаем 30 лайков побьем очередной рекорд дальше что вы можете делать Надя, еще по поводу подстроек вы можете брать видео где есть какое-то интервью допустим и почему бы не включить себе на большом экране и не потренироваться подстраиваться вот под видео там из камеры к вам никто не вылезет никто на вас не нападет и никто вас ни в чем не заподозрит и для вас это будет такая тренировка ребят спасибо за лайки давайте сегодня сделаем 30 лайков и будет очень круто если у нас получится сделать рекорд мы уже перешли через рубеж у нас уже 27 лайков могло быть 28 если бы кто-то не отнял так собеседник ничего не заметит поэтому можете расслабиться либо надя что вы можете сделать еще можете найти друга, подругу, знакомого, который бы согласился стать вашим напарником в этом упражнении. Очень хорошо в эту игру играют дети, если у вас есть детки, либо даже если у вас есть взрослый друг, взрослый человек, которому вы доверяете, скажите, я хочу поупражняться. Вы начнете замечать, что вы очень быстро этому всему натренируетесь и будете это делать уже совершенно бессознательно. Так, так. Вопрос, наверное, про структуру. Ну, например, вот так: Введение 1-1. Что-то про НЛП. Тут тоже что-то про НЛП. Китяка, китаяка. А что, что? Я не понимаю, вам эту структуру где? На бумаге нарисовать, на флипчарте. Не знаю, где ее нарисовать, где вам нужна структура. Структура есть в любой книге, если вам не хватает краткого содержания, Непонятен вопрос. Да, верно. На основе разных убедителей, как убедить других, приведите примеры, пожалуйста, с разными убедителями. Я не, не совсем знаю, что такое убедители. Если вы можете мне привести пример убедителя, я вам расскажу, как пользоваться этим убедителем. Вот я таким образом переадресую к вам вопрос, потому что ну, не совсем понятно. Разные люди пользуются разными терминологиями и приведите пример и контекст в чем я кого должен убедить спасибо за вашу аудиокнигу хотела бы чтобы она заговорила на казахском галия аспанова ну круто смотрите о у нас появился свет концу стрима у нас появился свет теперь вы меня хорошо видите ребят полтора часа не было электричества о развалился вот такой у нас стрим был прям хочется уже выключить свет вот так а ты уже привык видеть себя в темноте а, галия вы можете найти диктора который может на казахском надиктовать и мы можем договориться, человек это сделает. Мою книгу на казахском. Если хотите заморочиться. Но я на казахском вряд ли в этой жизни заговорю. Так, про убедителей спрашивают, так как везде даются только определения. А примеров мало. Даже в книге Филатова этой метапрограммы нету. Мне непонятно, что вы имеете в виду под словом «убедители». Вот прям совсем непонятно. Если вы дадите более конкретное определение убедителю, как можно не бояться своего тренера, перед ним забываю все, что знаю. Тренера какого? Тренера в чем? Вам не нужно его бояться, вам нужно понять, что тренер, который вас обучает, у него миссия обучать других, его задача сделать так, чтобы вы поняли, а не напугать вас. Я оставил заявку на тренинг и добавлюсь чат. Супер. Метапрограмма. Убедители. Интенсивность, количество, время. Метапрограмма. Убедители. Ребят, вот смотрите, ВЕ, который пишет. У метапрограмм, кстати, нету единого какого-то... А... У метапрограмм нету единого единой базы терминологии, и мы можем говорить про одну и ту же метапрограмму, но она может в разных источниках называться абсолютно по-разному. И вообще 51 метапрограмма существует, и, конечно, я их всех не знаю. И если вы называете убедителями что-то, то да, я могу сейчас быть не в курсе, о чем вы говорите. Возможно, сниму на эту тему видео, если найду название этой метапрограммы. Но я больше, чем уверен, что эта метапрограмма имеет еще какое-то название. Убеждения нет. Именно какие-то убедители. У меня поэтому и возник вопрос, потому что я не до конца понимаю вопрос. Человек где-то вырвал из контекста какую-то информацию, пытается получить ответ, но не получает не потому, что я не хочу на него ответить, потому что я не понимаю ее вопроса. Хотелось бы, чтобы вы систематизировали НЛП в формате электронного документа. Я имею в виду разделили все по темам, контент создали систему. Знаете, а мне тоже много чего хотелось. Мне тоже много чего хотелось. Ну, зачем систематизировать то, что уже систематизировано? Почему вы не можете? Лучше понимаете, что так, если я систематизирую, это будет моя систематизация, понятная, в принципе, мне и людям, схожим на меня. А то, чего вы хотите, ну, в любой книге, любую книгу по НЛП возьмите, откройте, и там все систематизировано, все разделено по темам, и одна тема входит в другую и выходит из другой, другая, третья и так далее. Почему этот вопрос ко мне добавил ссылку на любимого куда добавил ссылку ведь вы уже говорите про любимого а теперь говорите вы говорили про филатова теперь про любимого вы определитесь Определитесь. филатов любимых я знаю майкла холла и боба боденхаммера вот их описание метапрограмм я беру за основу, и вам рекомендую это тоже сделать. Остальное это уже, ну скажем так, рерайт, да, это уже, я не говорю, что это плохо, я говорю, что эти люди, которые там, Филатов, Любимов, они, да, берут, разбирают эти темы, возможно, где-то называют их либо... Да, ссылки у нас на канале блокируются, поэтому, если вы хотите прям ссылку, можете мне в личку ее кинуть, не знаю, в любой соцсети я посмотрю, что вы имеете в виду, и, возможно, сниму на эту тему видео, либо на следующем стриме отвечу на вопрос. Потому что сейчас я вас просто банально не могу понять. Просто, без обид. Такое же название в институте НЛП. Ну хорошо, хорошо. Но значит, я с этим названием не знаком. Значит, я с этим названием не знаком. Я не идеальный. Я могу а, чего-то не знать. И это нормально. 51 метра программа попробуйте ее запомнить. Я знаю 13-14 основных, точнее не то, что знаю, я их периодически калибрую, да? калибрую, замечаю и таким образом строю э, коммуникацию. Ну Вот видите, кому-то уже плохо стало. Убедители о принятии решений. блин теперь я начинаю понимать о чем вы говорите ну вот видите в моей карте реальности эта программа убедители не это самое в моей карте реальности не убедитель блин а как же она называется и... у нас даже стрим был и я про эту программу рассказывал когда посмотрите у нас есть на канале стрим с метапрограммами и там это метапрограмму я даже разбирал там про не помню ее название принятие решений от количества раз от э, времени э, либо вообще не получает я понял теперь про что вы говорите ну посмотрите у нас на канале есть стрим 30 лайков да нет пока 29 не эфира не эфир, а убедители сплошные. Да, не эфир, а убедители. Ребята, я пока вижу 29 лайков. Кто-то отнял у нас лайк. Кто у нас там? В.Е. Посмотрите, у нас на канале есть прямой эфир про метапрограммы. И там эту метапрограмму я разбирал. Я сейчас, к сожалению, не вспомню ее точное название. Но да, есть такая метапрограмма там я детально разбирал там как человек принимает решение о покупке ему нужно либо определенное количество раз э, услышать либо получить реальное подтверждение либо определенное время пожить с этим либо он вообще никогда не примет решение о покупке Вали. вот теперь я вижу 30 лайков супер вы крутые ребята спасибо вам большое давайте сделаем еще больше если у вас еще и остались пальцы поделитесь этим стримом с друзьями подпишитесь на канал обязательно если еще не подписывались на этом канале мы разбираем все техники вы можете написать давайте вот в е специально для вас в закрепленном комментарии я оставлю через полчасика зайдите опять же когда мы закончим стрим через полчасика зайдите под этот стрим я вам даже ссылку сброшу даже с тайм-кодом наверное, сброшу если найду где про это рассказываю поэтому после того как стрим закончим я размещу в закрепленном комментарии ссылку на этот прямой эфир там есть мне даже самому интересно вспомнить как же как же она по-другому еще называется хорошо супер 30 лайков ребят поддержите <связать> Валерия, поддержите эту трансляцию лайком. Тема у нас сегодня свободная. Сегодня я отвечал на, прям, на вопросы, связанные с нейролингвистическим программированием. Сегодня у меня не было электричества и света, и <связать> я вел прямой эфир в темноте под светом фонарика. А сейчас у нас появилось электричество, поэтому мы уже будем завершать прямой эфир при свете. У меня уже заканчивается зарядка на телефоне. Всё, мы ушатали power bank за сегодняшний стрим ребят спасибо большое за то что вы сегодня присутствовали вы невероятно крутая аудитория напоминаю что расписание расписание у нас такое по четвергам в 20.30 у нас прямой эфир. Вы можете влиять на тему прямых эфиров, если вы добавитесь в наш NLP-чат. Под каждым видео на моем канале есть ссылка на этот чат. Исключение только этот прямой эфир, потому что я его делал с телефона. Но после того, как я его закончу, тоже все ссылки появятся в описании к этому стриму. Дальше. По воскресеньям, либо по субботам у нас выходит тематический ролик на тему NLP, как правило. И по вторникам у нас выходит утренняя раскачка то есть вот три видео в неделю по четвергам общаемся вживую в прямом эфире очень рекомендую добавляться в телеграм канал либо в telegram чат NLP практик ссылки будут в описании ставить лайки даже если вы смотрите этот прямой эфир в записи комментировать даже если вы смотрите этот прямой эфир в записи если вы хотите какую-то тему конкретную разобрать, добавляйте в чат, NLP-чат в Телеграме, и можете там уже начиная с сегодняшнего дня писать свои вопросы, что непонятно, какие техники непонятно, что бы вам хотелось поподробнее. Будем со всем этим разбираться. И буду делать для вас такие вот прямые эфиры с конкретными ответами на конкретные вопросы мы сегодня просто герои рекорд в 30 лайков перебит интересно сколько мы наберем на следующем прямом эфире сейчас почитаю что у вас так спасибо вы отлично как договориться с бессознательным то есть до сих... так то есть до сих пор не знаю как с ним работать галия а почему а очень глубокий вопрос на самом деле на курсе нлп практики. если вы сейчас изучаетесь вы этому можете научиться а можете на не научиться потому что ну кажется кажется что это что-то особенное волшебное но это по большому счету такой внутренний диалог это возможность сделать самому себе внушение вот здесь вот такая история, и, скорее всего, вы просто ну, где-то, может быть, не можете выстроить аэропорт, не можете выстроить доверие со своим бессознательным. а Может, вы вообще до конца не верите в существование бессознательного, и здесь, или у вас есть какие-то сомнения насчет своего бессознательного, что оно вас может завести куда-то не туда. И вот отсюда возникают такие внутренние конфликты. И вам всех благ, все пропустило. Но вы посмотрите в записи Валерия, которая пропустила. У меня в качестве бессознательного появляется дедушка в белом, а где-то узнала, что у бессознательного нет образа. Ну, смотрите, вы можете делать и метафору своего бессозра... бессознательного, а можете и работать чисто так ну, внушая самой себе что-то ну, мне кажется это как раз запрос на личную консультацию можете мне написать я вам постараюсь на личной консультации ответить на этот вопрос так а где найти интервью с вашим участием вы когда-то говорили что с вами есть интервью и вы предлагали Посмотреть интервью, ребят, ну просто не сделал еще видеочасть. Еще не сделал видеочасть, выйдет на нашем канале в ближайшее время, может даже на этих выходных. Выложим, просто еще не сделал. Кого из тренеров по разговорному гипнозу вы могли бы порекомендовать? Ангелина Шам. Есть такая моя коллега, тренер по разговорному гипнозу Ангелина Шам. Первая буква Ш, вторая буква А, третья М. Можете найти в инстаграме, и у нее есть книга одноименная «Разговорный гипноз», так и называется. Очень рекомендую. Хорошая, четкая женщина в этом плане. Ну и кто там у нас еще по разговорному гипнозу есть? Бакиров, по-моему. Ну я плохо знаю этого тренера, поэтому рекомендовать не буду. Вот Ангелину знаю, поэтому рекомендую. Жаль, конечно, что вы за экологию. Ну... Понимаете, вот вам жаль, что я за экологию, но это ваша проблема. Вот мне почему-то опять хочется сказать, застрелитесь, ну в хорошем смысле слова. Это, это, ваша, это ваша проблема, что вам жаль. Ну вот видите, вам почему-то не нравятся тренеры, которые не за, не за экологию, вы приходите к тренеру, который за экологию и говорите, что вам жаль. Наверное, если бы я был не за экологию, наверное, у меня была бы другая аудитория, я был бы другим человеком. Ну, хватает же тренеров, которые не за экологию, и поэтому рекомендую обращаться к этим тренерам. Очень часто замечаю, как под меня подстраиваются, особенно повторяют слова, фразы поведения. «Это так заметно, и меня это очень раздражает. Хотелось бы научиться методам защиты». А чем вам это мешает? Ну, ну вы раздражаетесь. Вы понимаете, что людям свойственно, свойственно это делать. С помощью осозн... осознанного использования этих инструментов мы просто можем усиливать этот эффект. Но люди и так это делают, и так они уже бессознательно друг другу подстраиваются. И это ну, то есть совершенно нормальная история вы от этого не избавитесь поменяйте к этому отношение, потому что мне кажется у вас какая-то уже даже та самая мания что кругом одни и нелперы и все от вас чего-то хотят я считаю что если человек под вас подстраивается, почему бы это не использовать вы же можете когда человек подстроился начать вести и это можно этим можно пользоваться возможно до конца не верю больше отзывается возможно возможно за ангелину спасибо пожалуйста она в инстаграме хорошо представлена э -э у нее есть канал в ютюбе по моему но ну, он про бизнес больше но тренинг по разговорному гипнозу у нее есть поэтому очень рекомендую хотя бы книгу купите книга хорошая очень просто написана. рекомендую ребят поддержите эту трансляцию лайком поставьте лайк если вы еще этого не сделали Покажите силу ваших пальцев, насколько они мощные. Для вас это просто один клик, супер-супер. Мне нравится, что через мобильный э, интернет, мне нравится, что через мобильное приложение YouTube э, задержки меньше. Так, всем привет, привет всем. Ребята, одну секунду, у меня уже разрядился телефон, но я не хочу от вас уходить поэтому поэтому я сейчас одну секундочку подключу еще один запасной powerbank чтобы у нас все было круто. Могу еще поотвечать на вопросы, если они у вас остались, Рекомендую добавиться в наш NLP-чат. Ссылка на NLP-чат есть под каждым видео на этом канале и скоро появится под этим прямым эфиром. Поэтому добавляйтесь, чтобы задавать свои вопросы и чтобы следующий стрим э, уже был с ответом на ваш вопрос. В первую очередь надо научиться контролировать свои эмоции, а уж потом манипулировать другими. Ну, смотрите, вопрос... Э, это, знаете, это как тут ваш комментарий, спасибо вам за этот комментарий, но он такой, знаете, как у нас тут, вы, наверное, позже присоединились, идет тема разговора, и тут человек такой, человек такой, знаете, как будто проснулся и такой говорит об этом. Ну, супер, спасибо вам большое, знаете, был такой случай интересный. Отец мне рассказывал, не знаю, насколько правда или неправда. Короче, два друга, две жены, двух друзей договорились затянуть своих мужей в оперный театр. А, ну, Многим мужчинам до фонаря это все искусство, до фонаря это вся история. Но они уговорили их и затянули. Затянули их в этот театр, а мужики перед тем, как пойти в театр, решили, ну, чтобы не так скучно было, решили немного поддать. Решили немного поддать и это самое. Ну и, конечно, поддали, началось там представление. И, короче, им стало скучно, и один из них уснул. Один из них уснул, провалился в сон. Потом вдруг какой-то резкий звук, звук духового инструмента и тишина. И он в этот момент просыпается, видит для себя незнакомую обстановку и полная тишина в зале. И он такой, что за ебаный в рот, кричит на весь зал. Ну, вот такие вот бывают иногда реплики, которые не, не по теме, скажем так. Извиняюсь, что ругаюсь матом, не люблю ругаться матом, но иногда... Для того, чтобы это описать. Иногда бывают такие вопросы, да, когда человек что-то проспал, задает вопрос. Спасибо вам, Валерия. Так, на ваш взгляд, какое из направлений НЛП в ближайшее время будет развиваться наиболее интенсивно? Профайлинг, боевой НЛП или что-то еще? Мне кажется, что сейчас будет развиваться направление, которое связано с НЛП-терапией, и э, связано с коучингом, с помощью нлп Вот, мне кажется, вот это направление будет развиваться. Профайлинг он как был. Это, понимаете, профайлинг это такая узкоспециализированная тема. Узкоспециализированная тема, профайлинг. Боевой NLP, ну, можно в ту же историю. Мне кажется, они как бы как и были, так и останутся на, на том же уровне. Единственное, что. Почему я говорю, что коучинг с помощью НЛП будет развиваться? Потому что сейчас в целом коучинг очень сильно развивается, набирает обороты это направление. Слава Богу, приходит понимание у наших людей, я имею в виду людей из подсоветского пространства, о том, что в целом нужно какой-то иметь поддержку какого-то консультанта, который тебе поможет разрешить какие-то свои непонимания, понять что лучше да банально позадает тебе вопросы которые тебя наведут на нужные мысли и иногда коучам э, инструментов классического коучинга просто не хватает поэтому я думаю что коучинг с помощью нлп будет активно развиваться и это очень хорошо ну вот такие мысли у меня на этот счет так скажите что со мной происходило я раньше когда дома сидел думал что за мной следят через веб-камеру гаджетов из окна понимаю что смешно звучит ну что-то с вами происходит знаете такая вот история иногда бывает когда я не знаю про вас то или не про вас но такая история вот то что вы рассказываете что у вас есть ощущение что за вами кто-то следит когда Никому не в обиду сказано будет, когда очень религиозные родители, или относительно религиозные, или просто недорелигиозные, и они ребенку, когда, когда он растет, они ему внушают, что Бог все видит, Бог за всем наблюдает, не греши, потому что Бог все равно увидит и тебя накажет, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот вся история, когда маленькому ребенку об этом очень часто, очень много говорят, потом во взрослой жизни у него как бы складывается уже паттерн, ну потому что он привык что бог все видит и что действительно что за ним есть какое-то наблюдение постоянное да и тогда во взрослой жизни может казаться что за вами кто то следит ребят поддержите трансляцию нашу лайками обязательно поставьте лайк покажите насколько у вас мощные пальцы чтобы это свершилась я отвечу дальше так что делать если эмоций нет э, такого не бывает они могут быть маленькой интенсивности это да возможно вы просто не замечаете их но вам нужно понаблюдать за собой и посмотрите про эмоции у нас был в позапрошлый четверг стрим и инструмент измеритель настроения я вам давал и посмотрите этот стрим, и вы на нем найдете, начнете отвечать на свои вопросы. Такого не бывает, что эмоций нет. У них бывает разная интенсивность. Бывает так подстраиваются под тебя, что начинают кривлять. Что делать? Ничего не делайте. Вы же не в детском саду. Паранойя? Не, не паранойя. Что из себя коучинг представляет? Коучинг направление, особый вид консалтинга, где... Коуч помогает клиенту разобраться с тем, чего он хочет, помогает выстроить приоритеты, поработать с убеждениями. Но э, здесь нету такой, ну скажем так, нету психотерапии, где мы копаемся в детстве, э, ищем психотравмы. Коучинг это такая работа. На будущее коуч работает с целями, помогает клиенту найти цели, осознать цели, понять, построить план, ну и все, что с этим связано. Помог, пом, коуч помогает клиенту, как это коуч помогает клиенту вырабатывать привычки, навыки, ну и все, что с этим связано. Очень такое прогрессивное на сегодняшний день направление. До сейчас у меня такого нет. Ну, супер, я не понял. А что за экология? Не обращайте внимания. Прикиньте, два таких неумехи встречаются, начинают копировать мимику движений. Хорошо, если смогут поржать. А если нет, то кому? Что нужно самому человеку уметь построиться? Да, да, да, да, да. Ребят, если вы еще не поставили лайк прямой трансляции, поставьте лайк этой прямой трансляции. Подпишитесь на канал. Добавляйтесь в наш Телеграм-чат, ссылку к Телеграм-чату вы можете найти в описании к любому видеоролику на этом канале. И ссылку я оставлю в описании к этому стриму, когда он закончится, поэтому вы сможете туда добавиться. Также в описании будет ссылка, где идет набор на курсы NLP-практик онлайн, который провожу я лично, там не будет никаких других тренеров. Можете оставить заявку, если вам это интересно. Кто-нибудь скажет, кто такой экология? Это никто такой. В НЛП есть такое понятие «экологичная коммуникация», да, где мы не наносим вред другому человеку. Если говорить в контексте нашего прямого эфира, да, то экологичность здесь имеется в виду о том, что мы поступаем с другим человеком экологично. Так, как мы хотели бы, чтобы он поступал с нами. Вот кто такой экология. Надеюсь, ответил. Хорошо, ребят, мы сегодня побили рекорд 33 лайка. В моей карте реальности экология не вредить не вредит ни себе, ни другим. Да, да, да. Совершенно верно. Спасибо вам, Галия. Супер. Ребят, мы сегодня крутые, мы сегодня полтора часа. Люди не Ну, не все люди не экологичные, люди по-разному бывают экологичные и не экологичные. Мне очень хорошо, например, работает элементарная улыбка. Улыбнулась, и получилось, что можно. У меня все просто. Бывает, бывают люди не экологичные. Бывают, но не все. Вот, как раз таки, мы в НЛП обучаемся быть экологичными. По отношению к себе и по отношению к другим. Как манипулировать? Никак. Если вы задаете такой вопрос, то мой ответ будет никак. Шзп. Шизофр... Боевой НЛП шизофреногенные паттерны. И чё Круто. Ну, я так понял, что уже пошли такие комментарии, просто комментарии ради комментариев. Мне очень приятно, друзья. Мы сегодня круто поработали, круто пообщались. 33 лайка. Интересно, в следующем прямом эфире мы сделаем рекорд. 35 или 38 лайков за прямой эфир. Сегодня мы прямо очень круто. Глаза, двигательные стратегии. Ну и вы сейчас хвастаетесь тем, что вы знаете какие-то слова? Или что? Это о чем? О чем ваши комментарии? Порой те термины, которые вы упоминаете. Как мне навредить людям? Я думаю, вы сможете этому научиться самостоятельно. Хорошо. <клёх> Учитесь. Ну, понеслась. Да, понеслась. Понеслась какая-то ахинистика. Хорошо, ребят, спасибо большое за то, что были с нами. Спасибо за лайки. Спасибо... За то, что вы задавали свои вопросы. Я был очень рад. Сегодня у нас был первоапрельский стрим в темноте. Поэтому всем до скорых встреч. Всю информацию укажу в описании к этому видео. Пока-пока.